Для вас поет ансамбль песни пляски Донское сияние, Ростовская область. Ой, Россия, ты, Россия, мать российская земля. Про тебя, моя Россия, счастье зла! in